Всем привет! Вы смотрите телеканал форума «Свободная России» в студии Данила Константинов, а в эфире у нас политолог Рамис Юнус. Пока в России наблюдается политическое затишье, мы решили обратить свой взор на международную арену, где одним из основных игроков стала Турция под предводительством президента Реджепа Эрдогана. А роли Турции в международной политике... О том, что происходит внутри самой Турции и в ее взаимоотношениях с другими странами, мы будем сегодня говорить с нашим сегодняшним гостем, о котором я хочу напомнить нашим зрителям, если они не знают о нем или забыли его. Рамис Юнус — это известный политолог, имеющий опыт работы как в высших эшелонах власти Азербайджана, так и за рубежом. Он был руководителем аппарата правительства Азербайджана, управляющим делами парламента страны, Кроме того, несколько лет проработал в Йемене и в Саудовской Аравии. А в настоящее время проживает в США, где консультирует в качестве политического эксперта американские СМИ, независимые фонды и аналитические центры. Рамис, еще раз здравствуйте. Добрый день и доброе утро, уважаемый Даниил. Приветствую вас и ваших телезрителей. Давно не виделись. Да, я просто объясню нашим зрителям, что у нас есть временной разрыв с Рамисом. Он находится в зоне, где сейчас утро, а у нас сейчас день, а программа выйдет вечером. Первый вопрос такой. На днях в Турции разгорелся дипломатический скандал, когда президент страны объявил послов 10 стран, в том числе Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки, персонами Нонграта. грата Напомню, что это произошло после того, как посвы 10 стран, включая те, что я назвал, призвали Эрдогана освободить известного турецкого политического заключенного, бизнесмена, правозащитника, филантропа Османа Кавалу. Вот вслед за этим они были объявлены персонами награда. вслед зачем, по идее, по протоколу, они должны были быть высланы. Однако, тем не менее, Послы этих стран заявили после этого, что не будут вмешиваться во внутренние дела Турции, и Эрдоган свое решение отозвал. Скажите, пожалуйста, Ромис, как вы думаете, почему Эрдоган совершает такие резкие движения, в том числе против своих союзников по НАТО? Ну, э, постановка вопроса немножко, э, э, я считаю, неправильная с точки зрения того, что э, есть причина, есть следствие. Да? То есть, это же сначала был демарш послов а потом реакции Эрдогана. Вот. А поэтому давайте сначала изучим причину этого демарша И те страны, которые вы перечислили, там их 10, да, вы перечислили основных, но это все западные страны, представители как раз-таки Альянса Североатлантического, то есть члена НАТО. То есть демарш произведен со стороны 10 западных послов э, в отношении своего стратегического союзника официально-юридически, который является э, 70 лет членом НАТО и является второй армией в этом э, блоке военно-политическом. Военно и э, почему это сделано? И э, анализируя последние лет 10-15 взаимоотношения некоторых из этих стран, которые в эту десятку входят, мы приходим к выводу, что видать кому-то в мире, в цивилизованном мире в первую очередь, я уже не говорю о не цивилизованном мире, куда я отношу Россию в первую очередь и всех тех, кто под это подходит. Вот. Не нравится усиление роли Турции как региональной мировой державы, которая сегодня застолбила свое место в новой вот этой геополитической парадигме, которая меняется на глазах буквально, особенно она стала меняться после трагедии 11 сентября и сегодня видно, что мир просто на глазах меняется вот вторая Карабахская война она еще более усилила вот это понимание, вы видите какие тут процессы идут, как эскалация тот же Иран как проявляется какие страны задействованы вот, в процессах которые не только на Ближнем Востоке, но и на Южном Кавказе и везде вы видите первую скрипку играет также Турция. И есть моменты, которые нравятся кому-то на Западе, вот послам из этих 10 стран. Есть моменты, где это им не нравится, потому что выясняется, что из этих регионов не только уходят Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты делают осознанно это. Мы это видим, потому что эта политика начиналась еще при второй каденции Джорджа Буша-младшего. Дальше продолжил Барак Обама, продолжил Дональд Трамп и сегодня продолжает Джо Байден. И, то есть США уходят э, э, из этих регионов и перестают играть роль мирового жандарма. И вот на эту территорию э, свято место пусто не бывает, приходят такие страны, как, во-первых, противники США, это Россия Иран, это Ближний Восток, вот на Южном Кавказе Россия там э, всегда была, вот Иран захотел... Показать зубы свое место. Ну, обломали, не пустили, пока Иран, Но ну, процессы продолжаются, да, вот это противостояние, а Турция и там, и там. И возникает просто простой логический вопрос: да? почему это не нравится кому-то на Западе? Ведь если Турция это член НАТО, вам что хорошо, если там будет усиливаться позиции России, позиции Ирана или позиции кого-то, то есть логика как-то. И вот когда э, такое происходит, и мы это видим на протяжении э, последних э, лет, и, а кто играл активную роль? Это уже телезрителям важно знать, потому что эти послы 10 стран так просто же не принимают решение. Кто-то играл там ведущую роль, а кто-то потом вот э, принял это Соломоново решение и посоветовал сделать шаг назад. Так вот я объясню телезрителям. Ведущую роль здесь играла Франция, Франция в первую очередь Германия ну, естественно, Франция и Греция, они всегда с Турцией последние годы, вы знаете, у них ненормальные отношения, очень много у них противоречий, это очень много лет давно это происходит, это связано и с Кипрской проблемой, это про связано и с последние вот годы с Средиземном море, со со со то, что мы видели какие-то наезды друг на друга, они производили, вот. И вот в этой ситуации, ну, Германия дала поддержку этим странам, а Соединенные Штаты просто как союзников поддержали. Но когда дело дошло вот до такого дипломатического скандала, что могло ударить по общим стратегическим интересам Североатлантического блока, и этим могли воспользоваться как раз -таки противники Североатлантического блока, такие как Россия, Китай, тот же Иран. Но Соединенные Штаты именно активную роль вот в этом шаге назад сыграла как раз Соединенные Штаты, госдепартамент официально, и по инициативе как раз-таки того же посла США в Турции, вот эти 10 послов, они ну, приняли, принесли дипломатические извинения, так сказать, дипломатические извинения были приняты, и был сделан шаг назад с обеих сторон, и тема как будто бы исчерпана. Это, с одной стороны, хороший урок для всех, но С другой стороны, э, надо понимать, что, видать, не все так э, спокойно в датском королевстве, э, я имею в виду Североатлантический блок, коль такие вещи происходят э, и так воочию, то есть публично. Это же можно было сделать сделать за закулисно. Поэтому, а Турция, то, что Турция усиливается, это мы видим. Турция усиливается э, в политическом плане. Заявление того же президента Эрдогана, он же неоднократно делал заявление о том, что послевоенный мир, э, построение мира и вот это... Пятерка стран, член, постоянных членов Совета Безопасности, которые решают сегодня судьбу мира, они не имеют права это делать, продолжать это делать. Потому что раз мир меняется, значит и правила игры должны меняться. Или должно расшириться количество этих постоянных членов, или право вето должно убраться, или дано еще кому-то. Просто наличие ядерного оружия это не дает право на право вето. Завтра и Северная Корея, тот же Иран захотят тоже иметь это право вето. Я уже не говорю про Индию, про Пакистан. Поэтому наличие права вето, оно должно как-то мотивироваться, да, объясняться. Вот претензии Турции в первую очередь были на это. Плюс Турция это последние годы демонстрировала. И вот в Сирии, вот в Ливии, вот в Южном Кавказе. Сегодня вы видите, как она активна и в бассейне Черного моря, как она поддерживает ту же Украину, как она работает в Центральной Азии. Вот, то есть это все, то есть огромная территория, и это во всей этой огромной территории это же не просто территория с населением огромным, во-первых, на население везде, вот где Турция присутствует, она поддержит тюркоязычное население. Центральная Азия, тюркоязычное население, э, Украина это в первую очередь базовая, там Крым три с половиной тысячи, три с миллиона крымских татар проживает сегодня только в Турции. Иммигрирующие в свое время Поэтому Южный Кавказ это тоже тюрки Я имею в виду Азербайджан в первую очередь Сирия это тоже самцы Туркомены это те же тюрки То есть везде этот фактор этнически присутствует И я уже не говорю про турецкую часть Кипра В Средиземном море Поэтому и это все находится в регионе, который географически близко к той же Турции. Турция же не проявляет свои интересы, так скажем, в Латинской Америке там, или где-то э, в районе, как Советский Союз, США, да, не воюет там, в Монголии, во Вьетнаме там еще, или в Родезии. То есть э, это касается того региона. И она претендует на роль региональной такой державы. И она, сегодня она застолбила это, с этим считается, нравится кому-то или не нравится. Другое дело, вот эта проверка, так сказать, ну, на вшивость, что ли, или проверка на прочность, она показала лишний раз, что... Это наоборот сыграло на рейтинг того же президента Эрдогана, потому что когда всегда это происходит в любых странах, в любых, будь то демократическое, будь то авторитарное, заметьте, когда идет наезд, когда есть образ внешнего врага, всегда это положительно сказывается на внутриполитическом рейтинге. Если кто-то намеревался вот в этой ситуации сделать что-то такое плохо, например, да, нынешние власти в Турции, они просто подыграли, потому что общество всегда в таких ситуациях консолидируется, когда тем более претензии предъявляются какие. Вот смотрите, я живу в США, да, я за права человека, за эти демократические ценности, иначе я эмигрировал бы со своим языком прекрасным русским и своим образованием, Туда, где на русском языке государственно говорят, да, в ту же Россию, если на то пошло. Но там другие ценности, здесь другие ценности. Поэтому я здесь, но с другой стороны, давайте будем объективны и к моей стране, где я сейчас нахожусь. То есть Вот смотрите, послы 10 стран э, говорят, что надо освободить такого-то человека, который признан политическим заключенным. Хорошо, он признан заключенным. Теперь я обращаю ваш взор в сторону той же России. Там есть такой же политический заключенный по имени Алексей Навальный. Можно к ним по-разному относиться, да? но он официально признан политическим заключенным со стороны международных структур. Ему даже недавно премию дали э, уважаемого человека, академика Сахарова. Почему эти послы десяти стран, находящиеся в России, не делают такой демарш в отношении режима Путина? Почему? Вот задайтесь просто этим вопросом. Более того, вчера в Конгрессе в США, в Сенате, точнее, проходили слушания по поводу новой региональной политики в Соединенных Штатах, в районе Черного моря, в этом бассейне. И представьте себе, когда все выступающие, которые там трое выступали, выступали, когда рассказали о том, что нужно усилить и ускорить процесс принятия Грузии и Украины, вот это ПТЧ, для того, чтобы в НАТО они могли войти. Сенатор Митромни, известный республиканец, говорит о том, что а мы таким образом не э, будем дразнить ту же Россию, это не усилить ее эскалацию. На что один из э, выступающих э, прям так сказал, а что еще Россия должна сделать такого, чтобы мы говорили бы об усилении ее эскалации. Уже все, что можно было бы сделать, да, Стримвальский регион, Абхазия, аннексия Крыма, бойня на Донбассе, что еще Россия должна сделать? То есть я говорю о подходе. То есть вот они боятся дразнить Россию. Это сегодня происходит. Боятся дразнить Россию кого? Своего стратегического противника, который в доктрине США э, официально наряду с Китаем, Северной Кореей и Ираном стоит Россия. И с другой стороны Турция. Стратегический ваш партнер, член НАТО. Такой же вопрос, да, если мы говорим, да, хотим быть справедливыми. Почему вы не делаете этот Димаш в отношении вашего противника? Вы делаете этот Димаш в отношении своего э, стратегического э, союзника. Вот эти вопросы, которые требуют ответа, как на Западе. Эти вопросы требуют ответа, как в той же Турции, ищут ответ, у меня вот вы задайтесь, уважаемый Даниил, этим вопросом, если мы хотим честно говорить о том, потому что я знаю, вот, например, вы оппозиционируете, например, всему тому, что происходит в России, да, и не надо быть больше католиком, чем Папа Римский, да, поддерживать поддерживает все время, что говорит Запад, давайте критически будем говорить о том, что, что они делают, иначе, почему то результата никакого нет, 20 лет Путин сидит, его деньги спокойно гуляют здесь в Соединенных Штатах, тот же триллион, я не говорю по всему миру, и никакие санкции не действуют, Белоруссию слили в течение этого самого, что происходит сегодня в Украине последние 7 лет, Грузия, Саакашвили сегодня сидит в тюрьме, Саакашвили сидит в тюрьме, министр обороны США приходит туда, хотя бы ради уважения к министру обороны, его должны были оттуда выпустить. Вот такой, вот например в Азербайджане был политический заключенный один молодой парень, он в Гарварде учился. И когда Хиллари Клинтон в свое время просто совершала визит по Кавказу, она заехала в Баку. То есть, но прежде чем она заехала в Багу, этого парня выпустили, Хиллари Клинтон с ним встретилась, сделали фотографию на память, после этого ее принял президент, и она уехала. То есть, проявили уважение к США. К визиту госсекретаря. А где это уважение в Билиси по отношению к Михаилу Саакашвили, президенту, который сделал, повернул Грузию от э, САВКА к евроинтеграции, к НАТО? И все? И как такое может быть? И этот президент сегодня уже голодает почти месяц. И как реагирует на это Запад? Вы что думаете, на это в мире не смотрит? И в Турции на это смотрит, и в Азербайджане, и в Армении, и в России, и в Украине, и в Беларуси. Везде смотрит. В той же Молдове как надо реагировать. Поэтому, когда вы говорите вот этот вот что стоит под этим, да? Стоит под этим только то, что кому-то не нравится в мире, что кто-то не хочет играть по старым правилам, а старые правила надо менять, потому что и ООН надо менять, то есть вот эту структура. Когда-то в свое время была Лига Наций, Лигу Наций-то поменяли? Сделали организацию объединенных наций. Но тогда была другая парадигма, да, вторая мировая война. Сегодня СССР нету, противостояние США Советского Союза тоже отсутствует. Сегодня на повестку дня выходит новое противостояние США-Китай как будто бы. А как будут вести в себя другие страны? Кто, кто тоже может попасть под раздачу? А есть страны, которые считают свое место за столбить здесь. Вот именно поэтому наряду с такими странами, как вот эти пять членов Совета Безопасности, есть еще те страны, которые также претендуют на эту руку. И Турция одна из них, и она это регулярно, жестко проявляет. И вот этот последний демарш связываете именно с этим. Но Знаете, что интересно? Вы спросили, почему эти страны не выставляют такого требования России, а я вам от себя отвечу, что я был бы рад, если бы эти страны выставили такое требование по отношению к России, несмотря на то, что я гражданин России э, и русский человек, потому что для меня свобода... Важнее, чем великодержавное величие. И поэтому я вот к вам вопрос. А вот для вас я вижу, что вы азербайджанский патриот, и возможно, же турецкий патриот, что вы с относитесь и к Азербайджану, и к Турции. Поддерживаете страны. А для вас вот свобода и величие что важнее? Может быть, права человека внутри Турции не менее важны, чем ее роль на международной, на международной арене? Очень хороший вопрос. Я вас благодарю за это. Вы правы, для меня Азербайджан это моя родина. А Азербайджан и Турция, вот сегодня тот лозунг, который 30 лет назад был озвучен в Азербайджане, то есть одна нация, две страны, да? вот, был лозунгом. Но вот сегодня этот лозунг стал, после Второй Карабахской войны, воочию весь мир увидел это. Да? То есть вот как Турция стала рядом с Азербайджаном. Идеологически, политически, военно-технически. Однозначно Турция сегодня обеспечила тот самый зонтик, который ну, как-то э, сдержал Россию от прямого вмешательства в этот конфликт. И э, Армения и Азербайджан остались лицом к лицу один на один. Результат мы увидели все, весь мир это увидел. Чтобы там сегодня не вбрасывали какие-то фейки, пропагандисты, все прекрасно понимают, что армия НАТО победила армию Советского Союза. То есть армия НАТО Азербайджан, которая 15 лет почти готовилась к этому и подготовила это Турция. И без генералитет, весь старший офицерский состав учились не военного академии в имени Фонзе в Москве, как все, весь армянский генералитет, они все учились именно в школах НАТО, в первую очередь под руководством той же Турции. И как можно, будучи гражданином Азербайджана, не видеть всего этого. Вы, вы, вы, если вы сегодня приедете в Азербайджан, пройдетесь по улицам. Вы увидите флаги, в первую очередь, Азербайджана и Турции. Вы иногда там встретите флаги того же Пакистана, уважительное отношение к флагу Украины, флагу Израиля. То есть это все те, кто поддержал Азербайджан. Посмотрите, это разные национальности, разные вероисповедания. Христианские, мусульманские, иудейские, то есть вы представляете, да? Это о чем говорит? То есть когда армянская сторона или те, кто поддерживает Армению, говорят о том, что в той же Франции многие да, говорят, эта это война между мусульманским миром и христианским, это ложь, потому что Иран поддерживал все эти 30 лет Армению последние эскалация на границах между Азербайджаном и Ираном, лишний раз об этом говорит, потому что Иран остался вне этих процессов. И, Иран, и вот эта граница, которая 30 лет была под оккупацией, они оттуда проводили свои все контрабандные операции. Это 30 лет вместе с Арменией они делали большие, огромные деньги. И сегодня эта граница закрыта под контролем сегодня Азербайджана. Естественно, это кому-то не нравится. Поэтому все это, все это, конечно, находится под зонтиком той же Турции. Турецкий президент уже три раза приезжал в Азербайджан на парад, потом приехал вот в эту историческую город Шуша, где была подписана Шушинская декларация, где он открыто сказал, что Турция и, э, э, и на земле, и во всех вопросах, Армия Турции стоит рядом с армией Азербайджана. Это месяц всем, это не только Армении, это месяц Москве, это месяц э, Ирану и всем тем, кто косо будет смотреть сегодня в эту сторону, кто не, кому не нравится вот результат этой войны. Или же подключайтесь чисто экономически, налаживаем мир в этом регионе, или же э, вы будете иметь дело не только с Азербайджаном, а с э, Азербайджаном с той же Турции И не только с Турцией, тут же и Пакистан поддерживает в этих ситуациях. Поэтому вот эти все процессы, которые там идут, они многим не нравятся. И та же Франция, та же Минская группа ОБСЕ, которая была 30 лет, Россия, США и Франция были в этой минской группе, дурили Азербайджан 30 лет, и вот как вы говорите, я прихожу к правам человека. Да? Вот 30 лет права человека, мы говорим. Я всю жизнь, например, отстаивал эти права человека. Я даже эмигрировал сюда, я получил политическое убежище в этой стране. Уступал весьма критически по отношению к правительству в Азербайджане. Даже к правительству и Турции, я их критиковал, того же президента Эрдогана. Но 27 сентября прошлого года, когда началась война, Вспомните Вторую мировую войну, или как там в России называют, Великая Отечественная война, да? Все те, кто были тогда, э, критически относились к Советскому Союзу, которые даже э, э, э, в гулаге сидели, все стали на защиту своей Родины. Не все же становились коллаборационистами, да? Как генерал Ласов или там многие другие. То есть все стали на защиту... Они не любили же Сталина, они не любили Советский Союз, коммунистов. Но они стали защищать каждый сейчас свою Родину. И вот э, Азербайджане все как... Один, все как один, живущие в Азербайджане, живущие за границей, все стали на защиту своей родины. И по сегодняшний день этот консенсус в азербайджанском обществе присутствует. Посмотрите теперь на Армению, какой там бардак. А почему это так происходит? Потому что вот 30 лет говорили о правах человека. А что права миллион азербайджанских беженцев? Это не права человека. Права человека – это не только касается взаимоотношениях во внутренней политике между правительством и своим населением. Это однозначно, это априори, это не обсуждается. Это должно быть. Но права человека еще должны быть и для тех институтов в мире, которые претендуют на этот международный институт, и Amnesty International Freedom House, и Human Rights, и все другие организации. А где они были все эти 30 лет? 907-я поправка Конгресса США. Принято в 1992 году. Я тогда работал в правительстве Азербайджана на руководящей должности. Правительство было Эльчибея, демократически избранного президента, первого демократически избранного президента Азербайджана. Тогда в Армении был гам в Грузии был гам в Армении был Терпетросян, При Прибалтике там был этот самый Шушкевич там в Беларуси. То есть, когда Советский Союз развалился, вот на волне все демократические силы пришли к власти. И война шла в Карабахе. Так почему, извиняюсь, 907-ю поправку приняли против Азербайджана, против демократического режима в Азербайджане? Когда все они говорят, режим какой-то не нравится в Азербайджане там, или в Турции, я задаюсь вопросом, а почему 30 лет назад режим был демократический, почему вы не поддерживали, почему вы принимаете против Азербайджана? Потому что э, весь западный мир, Защищал Армению, я имею в первую очередь, вот эту минскую группу, да, Франция, потому что там армянское лобби, в США там армянское лобби, они же хорошо так и не ориентируются в там ситуации. А сегодня все задались вопросом, мы 30 лет защищали кого? Армению, за спиной которой 30 лет стоял Иран, а сегодня Соединенные Штаты планируют э, очень жестко решать свои вопросы с тем же Ираном. Как это объяснить? Армения, которая говорит, что мы демократическая страна, про западная страна. И вдруг на ее стороне стоит сегодня одиозная Россия и одиозный Иран. Как такое может быть? А на стороне Азербайджана кто стоит? Член НАТО, вторая армия НАТО. Этнически близкая страна. То есть -то, почему вы не защищаете это? Это что, тоже мусульманский фактор? Поэтому вы, Турции, закрыли двери в Евросоюз в 2007 году. А Виктора Урбана, Венгрию, или же Милаша Земана, вот этих пророссийских всех, вы их принимаете? Или Болгарию с ее уровнем коррупции? А Турция, которая много сделала и намного лучше выглядит по сравнению с этими странами, да я имею в виду по европейским ценностям, вы не принимаете? Франция и Германия закрыли эту дверь. Чем мотивируете? То есть это все, когда вы говорите, вы говорите это кипрскими делами, так вспомните, как в 1974 году, когда это на Кипре произошло, проблема там в чем была? Проблема в том была, что там архиепископ Макарис, там, э, э, в Греции пришли эти черные полковники, которых поддерживала Москва, то есть коммунисты пришли к власти. И Турция, заметьте, она аннексировала турецкую часть Кипра, хотя она могла за 5 минут аннексировать и греческую часть Кипра, она же этого не сделала, она защитила своих э, братьев, турков. Точно так же она, как сегодня присутствует в том же Южном Кавказе. Кто-нибудь на территорию Армении сегодня поползновение делает? Война происходила на территории Азербайджана. Даже тот же Путин вынужден был сказать, что а при чем тут ОДКБ? Война происходит на территории Азербайджана. Вот это все говорит о том, что вот это двойные, тройные стандарты с правами человека. Когда надо выгодно, когда надо бросать. Вот то же самое в случае вот с этим Димашем послов. Это же... Параллель вот с тем же Алексеем Навальным, лишний раз говорит, что это двойные стандарты, тройные стандарты. То есть, значит, это используется как спекуляция. Я вот живущий здесь, мне больно было это видеть. Люди, с которыми я по 20 лет вот занимались этими правами человека, всеми этими гуманитарными вопросами. И вдруг они в открытую стали на сторону агрессора год назад. Как я должен реагировать на это? Я, естественно, взял мораторий. Что касается Азербайджана и внутренней политики в Азербайджане, у меня огромное количество. Огромное количество вопросов. Но тут, знаете, я вам, уважаемый Данил, напомню один такой э, анекдот. Сидит э, у банка, один э, продает семечки. И э, вдруг с банка выходит человек злой, и ему отказали там в кредите. Он подходит к этому человеку, который продает семечки, и он говорит, это самое, одолжи мне 10 э, Он говорит, знаешь, дорогой, у меня с банком э, договор. Я не вмешиваюсь в их дела, они не вмешиваются в мои дела. Я не даю деньги в кредит, а они не продают семечки. То есть вот эта ситуация, То есть, я к чему это говорю? Вот сегодня-сегодня все, что касается внутренней политики и Азербайджана, и Турции, более того, и Израиля, и Украины, и Пакистана, всех тех, кто поддержал Азербайджан. Вот в этой ситуации я э, не буду комментировать, я взял мораторий на эту тему. Я знаю, что огромное количество вопросов. Вот пускай занимаются ими теми, те, кто за эту официальную зарплату получает на, за границей. Кто занимаются этим, но пускай они занимаются не по двойным, тройным стандартам, а честно, и тогда и отношение в этих странах будет другое. Или вы думаете, с той же Белоруссией, вот те, которые сегодня выходили и видели, как самолет посадили с Романом Протасевичем, что с ним натворили, как выгнали всех э, честных людей во главе со Светланой Алисой в Белоруссии. 35 тысяч за год прошли через тюрьмы в этой Беларуси. Вы что думаете, второй раз народ так легко выйдет, вы им поломали хребет? веру вот в эти ценности. Я уже не говорю про Украину, которая прошла через аннексию, и вот то, что происходит сегодня на Донбассе. Я не говорю про Грузию, которая сегодня видит, как Саакашили сидит в тюрьме, и никто его так по большому счету не защищает, я имею в виду. Это же элементарно одним звонком решается. И это тоже все видят. И что, как после этого рвать на себе рубашку, видя все это. И, а я уже не говорю о том, что Северный поток 1, 2009 год, Северный поток 2, и сегодня цены на газ которые взлетели до такой э, сумасшедших э, высот. Вопрос, а кто их поднимает? И в чьих это интересах? Это в, в интересах Герхарда Шредера и всех тех, которые попали под этот термин «шрёдизация», которые вот скуплены той же Москвой. И они это все делают. Мы этого не видим. Это что, тоже не права человека? Это те же права человека. Это все те вопросы, на которые нам нужно искать ответы. Если мы хотим быть честными, Давайте будем вещи называть своими именами, а не прикрываться. Знаете, это для белых, а это для черных. Поэтому я весьма критично сегодня смотрю на все то, что происходит вот в этом э, геополитическом мире, изменяющемся мире. И я смотрю на все через призму, например, того, как это будет. Что касается Азербайджана, да я к вам возвращаюсь. Если это в конечном итоге вернет территориальную целостность Азербайджану, ее суверенитет, и четко все будет зафиксировано, вот тогда Азербайджан никуда не денется. Ни президент, ни его правительство и все общество, они вынуждены будут заниматься внутри политической ситуации настолько, чтобы не раскачать все то, что ими. Потому что посмотрите на Турцию, да? Уровень Турции в демократических процессах, нравится кому-то или не нравится, выше всех во всем мусульманском мире. В мусульманском мире номер один это Турция. Там не идеально, правильно? Все мусульманские страны хотят быть на уровне Турции, Азербайджан в том числе. А почему Азербайджан сегодня не на уровне той же Турции? Тогда эти возможности, да? Вы не наезжайте на Турцию, вы наоборот сделаете из Турции стратегического союзника. Азербайджан через ту же Турцию, это будет как э -э, пилот, через ту же Турцию войдет э -э, туда же в качестве партнера тех стран, которые будут партнерами той же Турции. А вы будете погонять. Э -э, я в одной статье недавно написал такую фразу, на, в турецкой есть такая поговорка, да, на востоке у нас. Мерды гова гома. То есть, благородного преследуя, вы не даете ему выбора. То есть, когда человека преследуют, преследуют, даже хороший человек, в конечном итоге, вынужден будет делать все то, что если вы ему не даете другого варианта. Если вы не даете ему патриот, он вынужден будет покупать С-400. Почему вы не дали ему патриот? Если вы ему не помогаете решить курскую проблему на границах с Турцией, а наоборот поддерживаете, он вынужден будет вводить э, свои войска туда и решать эту проблему для того, чтобы блокировать. И все остальное из этой же области. А кого вы поддерживаете в этой ситуации? Саудовская Аравия, посмотрите, да? Саудовская Аравия является здесь, на Ближнем Востоке, стратегическим союзником Соединенных Штатов. Все эти годы. 11 сентября 2001 года. Трагедия. Из 19 человек террористов 17 э, граждане Саудовской Аравии. Дальше. Убивают, как животное, пилой, вырезали в Стамбуле в посольстве Саудовской Аравии, да, вот в консульстве, в генконсульстве Саудовской Аравии, где его убили. Журналиста Хашоги. Он имел грин-карту. Он работал в Вашингтон Пост. Реакция Соединенных, Более того, это же Турция открыла. Турция сделала это застоянием всего мира. И что, как прореагировали Соединенные Штаты, как прореагировал Дональд Трамп? Он обнимался, целовался с этим кромпринцем Бен Салманом. А что сделал сегодня Джо Байден? Он продолжил эту же политику. 76 человек из его ближайшего окружения попали под санкцию. Бен Салман нет, не попал под санкцию. Мы что, этого не видим? А потом мы говорим, борьба демократии, автократии, вот эти все красивые слова, права человека. И вы, вы видите это, и я вижу это. Поэтому вот и ответ на этот вопрос давайте искать вот в этой плоскости. Так будет честнее. Ну что же, вы предлагаете отказаться от концепции защиты прав человека? Нет, нет, дорогой мой, никак. если я говорил бы отказаться, тогда я переехал бы или в Саудовскую Аравию, или в ту же Россию. Это просто вопросы, которые сегодня находятся в кризисе. А вы что, не видите, что сегодня демократический мир э, терпит кризис? Сегодня в Европе... Я вижу, виноват. я вижу. Те же, же Деладье, чем Берлина. Кто виноват в том, что Ангели Меркель 16 лет вот так вела себя? Кто виноват в том, что Саркази, Алланг... И Эммануэл Макрон вот так вели себя. Кто виноват в том, что Путин скупил всю Европу? Турция? Азербайджан? Кто виноват в этом? Вот кто виноват? Вот с них надо спрашивать. Поэтому, потому что они превратили вот демократические ценности, опустили их до уровня Плинтуса. В глазах вот таких людей, как я. Понимаете? Поэтому мы должны в первую очередь с них спрашивать. Мы должны сделать так, чтобы пришли такие политики, как Рональд Рейган, как Маргарет Тэтчер, для которых это было не только слова. Это было идеологическое противостояние Советским Союзом, и они добились успеха, тогда это все было. А сегодня что есть? С одной стороны говорят права человека, территориальная целостность, с другой стороны Северный поток, Северный поток-2. А потом я объясняю украинскому народу или грузинскому народу, что да боритесь вы за права человека, идите умирайте, а мы здесь будем заниматься бизнесом. Да? Так, может быть, есть смысл тогда идти другим путем, то есть спасение утопающих, дело самих утопающих, а мы уже сами решим, на каком уровне и с кем мы эти вопросы решать, как это мы будем решать. То есть, понимаете, вот судьба того же Саакашвили, она наверняка урок для самого, самого того же Саакашвили, потому что вот его ошибка, да, он заслужил памятник, я уверен, памятник будет в Билисе, да, когда-то. При его жизни или после жизни, не знаю. Он сделал то, что никто еще не сделал на постсоветском пространстве. Это очень трудно было. Он сделал то же самое, что сделал Ли Куан, например, в Сингапуре. Да? Но он ставку сделал однозначно вот на одном направлении. То есть у него вектор, одна векторная была внешняя политика. А надо было сделать многовекторную. Потому что мир многополярный, так и ты делай многополярный. Должны быть второй, третий аэродром, запасные. Это в том же НАТО. В том же НАТО. Потому что вот сегодня отношение э, к Украине, к Белоруссии, Прибалтики, Польше, Румынии совершенно отличается от отношений Франции и Германии. Так может быть есть смысл с этими странами работать. Отношение Турции, члена НАТО, и отношение вот этих 10 стран, которые сделали этот демаш к проблемам э, постсоветского пространства тоже совершенно другое. Так, может быть, вот это увеличить количество этих направлений. Работать с новой Европой. Насколько возможно э, объяснять старой Европе, вот эти все риски, Работать здесь в США, конечно. Здесь в США же тоже неоднозначно. Мир не состоит из Байдена или Трампа. В Конгрессе достаточно огромное количество людей, которые м, поддерживают э, более другую политику. Надо работать, надо все менять. Просто мир сегодня меняется. Я вижу, например, как Соединенные Штаты перебазируются уже последние лет 10-15. Вот я в этой стране живой свидетель. На самом деле, это давно уже крен идет в сторону Азиатско-Южно-Тихоокеанского региона. И вот последний этот вывод, скандальный вывод из Афганистана, наглядное тому свидетельство. А как реагировать теперь этим всем странам на постсоветском пространстве? Соединенные Штаты делегируют постсоветское пространство, в первую очередь, Германии и Франции. Потому что они считают, что это региональная проблема. И у Германии и Франции с Россией хорошие отношения. Они всегда договорятся. Пусть это будет их головной боль? А что делают Молдавии, который сегодня президент э, прозападный, парламент у них первый, то же самое большинственный у нее, а у них Приднестровье. Как им решать? А вот сейчас у них зима и газовый кризис. Кто им поддержит? Кто поможет? Вот как решать эти все вопросы? А если бы вот эта политика была бы другая на протяжении 10-15 лет, давно и газового кризиса не было бы. Ни для Украины, ни для Европы, ни для той же Молдовы. Никто это не делал. Им было выгодно делать деньги с Москвой. А Москва говорила, что это территория моя, значит, НАТО не должно быть. Закройте глаза. Они сказали, окей, модус вивенди, перезагрузка. И все. И мы это видим. И поэтому вот э, и Байден, и Трамп, они э, сбагрили эту тему как раз-таки Европе. Сами будут заниматься сегодня Китаем. Вы думаете, там будет так легко? Китай – это не Советский Союз. И Китай не будет воевать во Вьетнаме, в Анголии, в Родезии или там где-то в Латинской Америке. Китай, как удав в э, мультфильме «Маугли», он все делает экспансии. Вы видите, как Китай развивается? Я уже не говорю, их там полтора миллиарда. Везде они. Они на Дальнем Востоке миллионами. Они здесь в Америке, в Европе, они везде. Их огромное количество. И плюс, посмотрите, как они Гонконг проглотили. И как Запад это съел. Вот ответ на ваш вопрос: Демократические ценности, права человека. Какая была реакция Запада? на то, как э, Китай решил вопрос с Гонконгом. Они же сами ему отдали. А теперь э, следующее на повестке дня – это Тайвань. Теперь посмотрите, как будут защищать тот же Тайвань. А Китай не будет там воевать. Китай пока вот так медленно-медленно все сделает, в конечном итоге они проглотят этот э, Тайвань так же, как и Гонконг. И что? Япония смотрит, Южная Корея смотрит, та же Австралия, которая подписала этот AUKUS. Вы что думаете? Они захотят попасть под раздачу между Китаем и США? Так что не все так однозначно. Размер меняется, и все должны смотреть и изучать. Понимаете, это экспертиза моя. Я не хочу выдавать желаемое это действительно или защищать какую-то страну. Или Я гражданин двух стран, да? Азербайджан и США. Видите, я критически отношусь и к Соединенным Штатам, и к Азербайджану. В Азербайджане, в первую очередь, я критиковал всю жизнь до этой войны внутреннюю политику, в первую очередь. Но внешняя политика сегодня показала о том, что внешняя политика Азербайджана была удачной. Вот это многовекторная. Они правильно подобрали союзников, чего не мог, вот и, чего у Украины и у Грузии не было. Поэтому Украина с Грузией, вот в этой ситуации, а Азербайджан, посмотрите, нашел зонтик в лице той же Турции. Пускай и Украина находит в лице какой-то страны зонтик. Если не дает армия, первая армия НАТО, значит это может дать вторая армия НАТО, третья армия НАТО или еще кто-нибудь. Не надо искать защиту в Китае и в России. Ищите защиту в цивилизованном мире. Азербайджан нашел защиту в цивилизованном мире. потому что НАТО Относится к цивилизованному миру, а не куда-нибудь. Да, может быть, там сегодняшний руководитель более авторитарный. Так э, мир требует того, чтобы быть авторитарным. Маша Дональд Трамп, который был здесь, он не был авторитарным. Как он э, принимал решение? Но это Америка. В Америке просто есть политическая система. Система сдержек, противовесов, есть судебная власть, законодательная власть. Здесь все это работает. Поэтому Трамп не смог перешагнуть ту красную черту, которую он хотел бы перешагнуть. Он всегда говорил, я завидую тому же Путину и тому же Эрдогану, что они могут сделать да, во внутренней политике. Слава богу, у нас в Америке этого нет. И я думаю, и в Турции этого нету, Потому что посмотрите, как в Турции очень сильно оппозиционное движение. Они в парламенте, они везде. Просто, конечно, в Турции тоже демократия должна развиваться. Просто если бы Турции 15 лет назад приняли бы в Евросоюз, они были бы в этом поезде, вот точно как в НАТО. Вот в НАТО они были 70 лет, посмотрите, какая армия у них стала. Как они были бы и в Евросоюзе, они и в этих вопросах тоже вперед пошли бы. Как кто виноват, что это не принято? Рамис, вот у меня вопрос все-таки к вам. Продолжение первого вопроса, вокруг которого такой огонь у нас с вами разгорелся. Ведь мы понимаем, что в Демарш, о котором мы говорим, 10 стран, он все-таки относился не к роли Турции там, в Черном море, не к поддержке Азербайджана, не к ситуации в Ливии или в Сирии. Речь шла о конкретном политическом заключенном, которого зовут Осман Ковалов. Он уже несколько лет находится в тюрьме, его все никак не могут осудить. Он реальный человек который находится в тюрьме, который был уже однажды оправдан судом и продолжает там находиться. Вы не боитесь того, что под соусом, так сказать, борьбы за тюркский мир, за величие Турции, за возрождение ее роли в международной политике, там и там, и в Азербайджане будут установлены достаточно жесткие авторитарные режимы? Как это часто бывает в истории. Я не, не боюсь этого, потому что Турция член НАТО и это невозможно. И Турция в Турции очень сильные э, демократические институты, которые сегодня они есть. В Азербайджане не так сильные, В Азербайджане не так сильны. Но Азербайджан сегодня идет э, в тандеме с той же Турцией по всем направлениям. Вы же это видите. Турция сама не заинтересована в том, чтобы в Азербайджане ситуация как-то э, потом обернулась бы той же головной болью для той же Турции. И по мере развития Турции будет развиваться и Азербайджан, потому что Азербайджан 75 лет был в Советском Союзе так же, как все. Так же, как все, вы посмотрите, хорошо, мы сегодня э, говорим про э, Украину, Молдову и Грузию, да, вот мы говорим, сейчас и Армения с 2018 года, да, как будто бы хочет показать, что они тоже идут туда, посмотреть, что в Армении творится, и с теми же правами человека, и по всем другим вопросам. Поэтому, когда вы говорите, этот Димаш, я не согласен с вами, этот Димаш совершенно не связан с этим Ковалой, не было бы ковала, какого-нибудь другого, они взяли бы, этот Димаш именно связан с тем, что я сказал, кому-то не нравится усиливающая роль Турции, однозначно, потому что, а почему сегодня? А почему не месяц назад, почему не два месяца назад? А посмотрите, Иран проявил эскалацию там в отношении э, Азербайджана, да, в отношении э, вот этой границы. Скажите мне, пожалуйста, кто обломал зубы там уже Ирана, что Иран сделал шаг назад? Соединенные Штаты, Франция, или вот после этих 10 стран? Турция. Теперь я задаюсь вопросом. Иран, чей враг? В первую очередь, Соединенных Штатов, Израиля и той же Европы? И они сейчас вот ядерную сделку никак не могут начать по новой, да, переговариваться. Так спрашивается, кто обломал зубы там же? Турция. Благодаря Турции это Иран сделал шаг назад. Что ж плохого в этом? Причем чем тут Кавала? Кавала здесь такую же роль играет, как Алексей Навальный. Во взаимоотношениях Ангели Меркель, Макрона, Байдена, во взаимоотношениях с тем же Путиным. Вот и все. То есть на это смотрите именно так. Если они договорятся... И Наваль... проблема с Навальным будет решена. Не договорятся, и проблема эта будет все время на повестке дня стоять. Это, к сожалению, те двойные... Судя по, всему, судя по всему, уже решена проблема с Навальным, смотря по реакции западных стран. К сожалению. Ну так, э, вот, а, а, прежде чем говорить о том, об этом Ковала, вы лучше задайтесь вопросом, почему здесь? Почему здесь такое отношение? Это все-таки Россия как будто бы. Это все-таки как будто бы противник. Вы здесь э, съели это, и теперь хотите показать, что вы такие хорошие в отношении Ковалы, вы будете сначала хорошим по отношению к тому же Навальному, потом по отношению э, к Бен Салману, который э, зарезал э, журналиста, и ко многим другим таким вопросам, да? э, где э, денежные интересы э, для вас превыше всего. А потом уже требуете это. Если бы они освободили бы Навального, если бы они освободили бы Саакашвили, если бы они вот, э, наказали бы этого Бен Салмана, тогда бы... Уважаемый Даниил, я думаю, проблема с этим Ковалой совершенно вот по-другому выглядела. Тогда бы язык был бы длинный, а так как это получается? Здесь можно, здесь нельзя? Нельзя быть беременными наполовину в вопросах демократии. Это ценности, они общечеловеческие ценности, и они… Я понимаю, о чем вы говорите, да, мне как раз интересна ваша оценка западного мира, того состояния, в котором находится, потому что, на мой взгляд, он в кризисе сейчас большом. И вот не она. может эффективно противостоять диктатурам. Так в том-то и дело, потому что они, тем же, они этим диктатурам, этим диктатурам сами дали тему, что эти диктатуры на них наезжают. Они берут у них деньги, они занимаются отмыванием этих денег, они полностью коррупционные. Вот эти все Пандор-кейсы и все остальные офшорные вот эти скандалы, когда выясняется, что все ближайшее окружение в первую очередь того же Путина, это все арабские шейхи. Это вот в Афганистане, сейчас вот это происходит, 2 триллиона бухали туда. А когда выясняете, что у этих афганских чиновников по всему миру в той же Европе миллионные состояния особняки, что это они сами это делают? Или эти бедуины безграмотные, они сами это делают? Кто-то им на Западе же помогает. Такие Шредеры, такие, такие Штайнмайеры, или вот это министры иностранных дел, Австрия, бывшая, бывшая на свадьбе, которой танцевал Путин, и многие другие. Ниже уровнем. Они же все это делают. Или думаете, так просто? это Вот они делают, они лоббируют, они прикрывают. А потом, когда надо кого-нибудь слить или отвлечь внимание, они, естественно, вбрасывают такое и ищут какого-нибудь мальчика для битья. Но Турция сегодня это не мальчик для битья, кому-то нравится или не нравится. И не потому, что я люблю Турцию, а потому что это на самом деле так. Это на самом деле. И плюс мне непонятно. Мне, гражданину США, живущим здесь на Западе, мне непонятно, как можно наезжать на своего стратегического партнера и поддерживать стратегического противника, такого как Россия. В вопросах прав человека, в вопросах экономики, в вопросах газовых и во многих других. Кто это делает? Мы начинаем видеть, видим, что это делает. Франция, Германия, Греция. А где же демократические ценности? Или в России демократия? В России нет политзаключенных? Или в России, в России новый современный... Гитлер, что ли, который говорит... Гитлер говорил, э, собиратель земли немецкой. Суде это и все остальное. Deutschland, Deutschland über alles. А этот новый русский мир. Там был новый немецкий мир, здесь новый русский мир. déjà -вю. Как реагирует Запад на это? Как де чем Берлин. Мы вам привезли новый мир. Мюнхенский сговор. И сейчас Мюнхенский сговор. Самый настоящий Мюнхенский сговор. Как вы оцениваете политику Байдена по отношению к Кремлю? Как гражданин США, как человек, который живет там? Очень критически, очень критически. Я вам честно скажу, что особенно э первые. Я придерживаюсь вообще моей политики. Э я и Трампа, например, год не критиковал, дал возможность человеку войти и э определиться с командой и, э главным образом, внутренней внешней политики. После этого я жестко его критиковал. Сегодня то же самое касалось того же Байдена, но я стал это делать намного раньше, особенно после того, когда случилось вот с этим журналистом Хашоги, и вот как он прореагировал на это, и как он буквально э, спас того же Салмана от этих санкций. А когда после этого пошли все остальные процессы, и э, а встреча с Путиным, и вот то заявленный им модус Мивенди, это, конечно, вызвало у меня... Грусть и никаких других э, иллюзий я больше не питаю. И я также жестко критикую, потому что мне это не нравится. Потому что э, та внешняя политика, которую сегодня э, он продвигает жизнь, это продолжение той же политики, что делал тоже Дональд Трамп. То есть для меня, что, я не демократ, а не республиканец. И поэтому я вижу, что это Америка это политика истеблишмента Америки, к сожалению, и она ничего хорошего по советскому пространству не сулит. А для меня важно то, что происходит на постсоветском пространстве, потому что там моя историческая родина, там много друзей, я родился, вырос там, поэтому для меня не безразлично все, что происходит от Прибалтики и до Южного Кавказа. И, к сожалению, я вижу, что эта территория спокойно отдается на откуп той же России, и э, Россия спокойно решает эти проблемы с той же Германией, с той же Францией. Ну, как я могу после этого относиться к этому? Поэтому я считаю, что пока в Соединенных Штатах не произойдет не только переосмысление, не только переформатирование, а вот весь истеблишмент должен поменяться, что в Конгрессе, что в исполнительной власти. Потому что 75-80 лет, что президентам, что конгрессменам, что сенаторам, им пора давно уйти на покой и должны прийти люди, которые, люди Фейсбук, Twitter, люди 21 века, которые понимают разницу между рисками 21 века и рисками 20 века. Теперь меняется. И подходы должны меняться. Все должно меняться. Поэтому иллюзий особых я не питаю. Я думаю, в ближайшее время они снова встретятся с Путиным. Я думаю, готовится встреча с председателем Китая, Си Цзиньпиньем. И я думаю, вот они... И визит Нуланд в Москву говорит об этом, что Нуланд приезжал туда для того, чтобы лишний раз очертить эти красные флажки между Россией и США. Потому что американцам не нужен второй фронт, когда они собираются серьезно заниматься Китаем, второй фронт в лице той же России, и наверняка они очертили красные флажки. А я думаю, красные флажки – это постсоветское пространство, и вот эта проблема НАТО, ПДЧ, союзник вне НАТО и все остальное. Вот. И ничего хорошего в перспективе это не сулит, поэтому я думаю, эти страны также должны пересмотреть э, многие моменты своей внешней политики. Конечно, что касается внутренней политики, чем страна внутри сильнее, тем больше с ней считается. Это тоже закон. Возвращаясь к Турции, 23 октября в Турции было задержано 7 россиян по подозрению в поджоге леса. По утверждению турецких властей, они разбили палаточный лагерь где-то в лесу, развели костер и спонтанно возник лесной пожар. Вот они были арестованы. Как вы думаете, это случайное совпадение или это некий такой тычок со стороны Эрдогана, в сторону Путина? Ну, я э, не в курсе э, конкретно, как там, э, какие есть там доказательства. Я эту информацию читал, знаю. Вот, давайте немножко подождем. Но ну, в любом случае были более серьезные даже э, столкновения между той же Турцией и Россией. Вспомните, началось в 2015 году, когда сбили истребитель, когда погиб российский летчик, и когда это дошло до большого скандала. Но опять же, там они договорились. Лобовое столкновение в Сирии, лобовое столкновение в Ливии. Вот, и там договорились. Я думаю, и здесь они также сначала разберутся. Может быть, это, как вы говорите, да, щелчок, напоминание. Потому что у каждой показывает, что у каждого что-то. Это может быть еще, знаете, связано с тем же Крымом. Не просто так же. То есть пожары, это не с Крымом, конечно, связано. Это в первую очередь связано с пожарами, и я не знаю, может быть, они имеют к этому отношение, не имеют, это просто нужно изучать. Но факт остается фактом, что между Турцией и Россией очень много моментов, которые э, они, ну, они никогда не договорятся. Они могут просто их пока не трогать, но не договорятся. В первую очередь это касается тюркского мира, потому что Турция в этот тюркский мир идет очень серьезно. Вот, например, крымский вопрос, это однозначно. И вот эти заявления о Крыме, которые Эрдоган сделал, перед э, визитом в Сочи, буквально за пару дней до этого. И в он делает такое заявление, а потом он идет спокойно встречается с тем же Путиным. То есть это говорит наоборот о том, что э, президент э, Турции э, не побаивается. Ни президента Трампа не боялся он, он не боится ни президента Байдена, ни президента Франции, ни Ангели Меркель и ни президента Путина. Это очень хорошо для политического лидера. То есть когда какой-то политический лидер э, ведет себя достаточно жестко, во внешней политике, тогда с ним считаются. Заметьте, да, тот же Путин ведет себя жестко, с ним считаются. Китайский лидер ведет себя жестко, с ним считаются. Тот же э, Борис Джонсон ведет себя более жестко сегодня, и с ним считаются. А э, кто ведет себя э, как э, невеста на выдании, которую и, и вашими? Французские президенты. Ну, и большое уважение у французских президентов, вот у этих последних трех. Нет, никто из них Де Голем даже не стал. Или у Ангели Меркель, то же самое, она э, не стала Конрадом Аденауэром, или то есть той Маргарет Тетчер, да, Европы. Она тоже не стала. А Маргарет Тейтчер какая жесткая была. А после нее, вот эти премьеры, все, которые пришли: что Мейджир, что Камерон и другие, или Тереза Мей, совершенно рядом даже не стояли. Рейган, он тоже был жесткий, хотя и такой, как будто артист улыбающийся, но он достаточно жесткий был. Поэтому во внешней политике это очень важно, особенно когда идет противостояние такое, когда мир так меняется. И это же связано с большими деньгами. Потому что все то, что меняется в мире, вот это противостояние в Средиземном море, это же не просто так там месторождение. Противостояние в Ливии, это не просто так. Четвертая страна в Африке по запасам нефти газа. Сирия, это тоже Кландайк. Я уже не говорю Иран и все, Афганистан. Это все с деньгами больше не связано. Это не просто так кому-то нравится там режим нравится, там где-то диктатура, где-то вот Талибан, да, головорезы, да, можно сказать. Ну и что, посмотрите, как с него с ними стараются договориться и как с ними до этого договаривались. Что случилось? Поэтому, когда где-то идет бизнес интересы, закрывают глаза на э -э ценности, которые э с другой стороны они проповедуют с утра до вечера. И поэтому это и бьет по их имиджу, и поэтому мы имеем тот кризис, который мы сегодня имеем, к сожалению. Вчера стало известно, что украинские вооруженные силы впервые использовали а, турецкие боевые беспилотники брактар использовав их на Донбассе. Как вы думаете, это какой-то прообраз будущего военного сотрудничества Украины и Турции? Возможно ли вообще такое сотрудничество? Это не прообраз, сотрудничество уже идет. Это как раз-таки э, лишний раз показывает о том, что Турция и Украина идут наверняка в том же направлении, что Турция с Азербайджаном. Вот и все. Если это будет развиваться многовекторно по многим направлениям, это через несколько лет э, может дать хороший результат, учитывая ресурсы той же Украины. Все-таки человеческие ресурсы там в раз пять больше. И возможностей. И, Турция, и э, географически Украина находится в достаточно очень важном месте. Да, между той же То есть вы думаете, что Украина и Турция могут войти в такой стратегический альянс? Они уже вошли. Они уже вошли, и это продолжается давно. Вы что думаете, это так просто? Крымская платформа сама по себе не появилась. Ведущую роль э, притворении Крымской платформы жизни, то, что она вышла на повестку дня, играла в первую очередь Турция и Великобритания. Как вы думаете... Не расшифровываю, да, я думаю, есть вещи, которые не обязательно лично говорить, но то, что Великобритания и Турция стояли в этом вопросе на первых позициях, это знают и Москвы. Как вы думаете, в решении проблемы того же Талибана какую роль может сыграть Турция в ближайшее время? Очень положительную и очень активную, потому что Талибан это Пакистан, а Пакистан стратегический партнер той же Турции. Поэтому, если Запад будет в этом вопросе, Запад может э, ну, правильно работать, и он сможет ну, как-то нейтрализовывать тот же Китай и тот же Россию. Потому что у Пакистана с Турцией стратегические отношения. А Турция, опять же, э, будет заинтересована в усилении своей роли в этом регионе. Там огромное количество тюркоязычного населения. Это не только страны Центральной Азии, это и те же Узбеки, которые составляют... Большую диаспору в том же Афганистане. Те же таджики, которые всегда были лояльны и прекрасны во главе с тем же покойным Ахмадшах Масудом, они всегда во времена Афганской войны, как раз таки и таджиков, и узбеков поддерживали та же Турция. И поэтому, учитывая, что за Талибаном стоит Пакистан взаимоотношения Пакистана и Турции они известны. Я думаю, перспективы здесь достаточно хорошие. Ну, наконец, последний вопрос, который я не могу не задать. Он достаточно провокационный, но тем не менее он назрел. Вот я вас слушаю внимательно, вы говорите о том, что Путин строит русский мир, вы опасаетесь этого русского мира, вы сравниваете Путина с Гитлером, аналогии действительно присутствуют в этих процессах. И в то же время вы доста с достаточно большим энтузиазмом говорите о строительстве тюркского мира. Почему вас пугает русский мир, но не пугает тюркский мир? И не кажется ли вам вообще, что строительство вот этих миров в 21 веке может привести к их столкновению и в конечном итоге к большой войне? Ну, Во-первых, я не говорил конкретно про строительство чувствского мира. Я говорил про активность Турции в тюркском мире. Это разные вещи. Потому что русский мир это э, Российская империя и та политика, которую мы видели со стороны России. Если кто-нибудь сегодня скажет, что за все тысячелетнюю историю той же России мы увидели бы хотя бы одного руководителя той же России, или там что-то, они принесли что-то в цивилизованный мир, я бы с ним поспорил. Потому что такого факта нет. Когда Америка пришла с планом маршала в ту же Европу, она, посмотрите, что сделала с той же Европой. Когда Америка пришла э, в Южную Корею, сравните с Северной Кореей, где был Советский Союз. Поэтому нравится кому-то или не нравится, когда мир меняется, кто-то должен э, где-то присутствовать, да, зонтиком. Одно дело, туда приходит тоталитарная страна, в которой нет никакой демократии, и народ сам голодает. Вот посмотрите сегодня на Абхазию, сравните ее с Аджарией. Аджария – это Саакашвили, Абхазия – это Путин. Бату, Батуми – это Саакашвили, сухими это Путин. Посмотрите, черно-белое кино – цветное кино. Это как Берлин, да? Бранденбургские ворота, ГДР и ФРГ. Мы это видим. Что плохого-то в этом? Если как Америка пришла, сделала конфетку. Америка бомбила Японию, Хиросима Нагасаки – она сделала из Японии конфетку. Что в этом плохого? Японцы довольны? Довольны. Южная Корея довольна? Довольна. Вся Европа планом маршала. Довольна? Довольна. Кранчане довольны аннексией Крыма? Я не думаю. Если бы там было бы то, что происходит в Южной Корее, они были бы довольны. Поэтому если Турция сегодня будет усиливать свою роль в Азербайджане, вот в моем Азербайджане, я лично сторонник этого. Почему? Потому что Азербайджан будет такой же развиваться, так же, как Турция. Турция будет еще больше развиваться, если Турция Евросоюз примут. И Турция в конце концов в Европе тоже поймут, что правильнее здесь совершенно другую политику вести. Турция будет усиливаться и экономически внутри, и, все, и туризм, и все так и Азербайджан будет усиливаться. Что в этом плохого? Вы что, хотите бросить Азербайджан в объятия России или в объятия Ирана? Иран только и ждет, чтобы превратить Азербайджан в 10 миллионов Азербайджан и 80 миллионы Иран. Они хотят проглотить, и все ходить точно так же э, в ту же одежду, с которой ходят сегодня в Иране. Вы этого хотите? Я этого не хочу. Поэтому для меня, если выбирать э, из той палитры, что это и есть, я, конечно, выбирал бы. Турцию для моего Азербайджана, нежели что-то другое. Также и другие страны пускай выбирают, если у них э, есть какой-то выбор. Просто, к сожалению, сегодня многим странам даже этого выбора не дают. Ни Белоруссии, ни Украине выбора не дают. Эти хотят, а эти, эти не принимают. И они подпадают под раздачу. Я Азербайджан был под раздачей 30 лет. Так что я не говорил о тюркском мире. Тюркскими, что сегодня в Узбекистане, в Казахстане, что ситуация очень хорошая. Они же полностью зависят от той же России, да? Вот надо сделать так, чтобы они не зависели бы от той же России. А как это сделать? Кто будет это делать? Скажите мне, пожалуйста, вы хотите, чтобы это делал Талибан? Чтобы это делала Россия? Кто-то же должен этим заниматься. Да и если никто, никто не занимается, а какая-то страна решила этим заниматься. Если эта страна в мусульманском мире, во всяком случае, на первом месте идет в вопросах демократии, что в этом плохого? Вы хотите, чтобы Иран занимался Азербайджаном? И тогда что вы будете говорить? Вот заметьте, экспансия Ирана, вот эта эскалация Ирана на границе, посмотрите, какая реакция была в мире. Все только-только как будто проснулись, как будто они не знали, что там происходит, да? Потому что надо отвечать на вопросы своих избирателей, а какого черта вы 30 лет поддерживали Армению, за которой стоял Иран? Вы же тратили огромные деньги, вы что, не видели, что делает там Иран с Арменией? С одной стороны Иран, с другой стороны Россия. Поэтому в Армении такой бардак сегодня, да? Типа там демократическое правительство. Ну какое им демократическое правительство и какие там американские западные ценности защищены, да? Огромное посольство США. И что? И что? Что-нибудь США могут сделать в этой Армении сегодня? Франция может сделать что-нибудь в этой Армении сегодня? Когда рядом с Россией, когда рядом Иран. Кто в этом виноват? Вот ответ на ваш вопрос. Войны не боитесь... Любой нормальный человек не хочет войны. И я не хотел войны. Но ну, если за 30 лет Азербайджану не дали то, что это его территория. Вот, например, Украина. Как должна сегодня вести себя в отношении Донбасса и Крыма? Если Украину хочет вернуть, если хочешь мира, готовься к войне. По-другому Россия вам это не даст. Категорически не даст. Войну с Россией сегодня Украина не готова вести. Азербайджан десятилетиями готовился к этой войне. Если вы хотите. Если вы не хотите, тогда... Э, Стройте совершенно другую политику. Идите в объятия той же России. Я зачем должен бояться? Это пускай боятся те, которые сегодня... Я имею в виду большую войну между вот этими мирами, о которых мы говорим. Русскими, тюркскими Это и так вой... далее. Вой... Войны не будет. Войны не будет, потому что э, мир сегодня другой. Третьей мировой войны с применением ядерного оружия не будет. Можете не беспокоиться Ни между США и Россией, ни между США и Китаем. Ее не будет. Потому что завязки в этом мире денежные настолько сильные, что в этом не заинтересован никто. А то, что под раздачу будут попадать мелкие страны, которые неправильно будут себя вести вот в этом меняющемся мире, это вполне вероятно. Спасибо. С вами были Рамис Юнус и Даниил Константинов на канале форума «Свободная Россия» с большим разговором о все возрастающей роли Турции, международных отношениях, об отношениях с путинской Россией, Арменией, Соединенными Штатами, Талибаном, Сирией и так далее. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на наш канал. Всего доброго.